Океанский прибой Я улететь смогу В этот рай неземной Упиваются пусть другие Экзотикой этих чудес На ерунду Бесподобно, прекрасно Ночью и в свете дня Я взял бы и бросил тебя Но нету тебя у меня Подруг пусть заводят другие Пускай в них вселяет совет, А я хладнокровно спокоен я больше вам жизни достоин Я круто играю в ПС Ты натуральный балбес Дни проходят за днями Год за годом идет. Я не гуляю с друзьями я же не идиот, вот я не играю пис, я не качаю пресс.